Дети и границы. Для начала понять, что дети это газ. Газ, который заполняет все пространство и все время. Если ты сам не обнаружишь какое-то место и какое-то время, где им можно быть. То есть ожидать, что ребенок будет уважать твои границы, даже если ты скажешь ему об этом, это странно. Это газ, это другая природа. Когда появляются дети, некоторым везет повзрослеть до, а некоторым приходится взрослеть в процессе, потому что это буквально взять на себя ответственность и устанавливать границы. Вот Реально устанавливать границы нужно не по отношению к другим людям, а по отношению к своим детям. Потому что это газ. Другие люди это не газ. Другие люди должны знать, кто ты. Кто ты? Что для тебя важно, по каким принципам ты живешь и какие у тебя правила. Это есть даже фильм такой: Мой дом, мой кофе, мои правила. Мой дом, мои правила, мой кофе. Интуитивно люди начинают общаться с тобой там через пару-тройку фраз прекрасно понимают. Можно ли на тебя облокотиться или нет? Можно тебе на ногу наступить или лучше не нужно? Они знают это. Это нюх. Это взрослый человек уже. А дети нет, они другие. Например, взрослые устанавливают границы расписанием. Это тоже важно. Ну, для кого-то это сверх важно. Главное не переусердствовать. Почему? Потому что если это газ, то ему плевать на твое расписание. Хорошо бы... Рассказывать ребенку о том, что ты чувствуешь, когда твои границы нарушают. Если взрослый человек он нарушает твои границы, то ребенок их не нарушает, он их не замечает. У ребенка нет злого умысла. Очень часто родители, которые не могут эм, установить или отстоять свои границы в социуме, слишком жесткие по отношению к своим детям, они переносят эм, вот этот злой умысел каких-то страшных людей, которые, ну там начальников, не знаю, коллег, подруг, друзей и прочих, на ребенка и думают, что вот в нем воплотилось все зло мира, которое хочет даже и дома нарушить границы. А это неправда, это просто газ, ну воздух, он везде. Если ребенок зашел в комнату, то дальше ты свою комнату слегка не узнаешь. Почему? Потому что он ее пометит обязательно. Ты найдешь игрушки везде, везде. И один из моментов, это очень важный, приучить ребенка складывать игрушки в какое-то определенное место. То есть процесс игры естественен. То есть мы, например, никогда не дергаемся на тему, когда игрушки начинают свое путешествие. Но вот в конце, когда эта игра закончена, и мы видим, что дети переходят к следующей, или это вообще конец дня, то хорошо бы а, очистить. Взрослое пространство. У нас в доме, например, очень четко. У нас есть детская, есть игровая. Там есть игрушки. А во всем остальном доме их нет. Дети прекрасно это понимают. А на ребенка не надо агрессировать за нарушение границ. Границу у ребенка прочерчивается через спокойное ежедневное повторение одних и тех же ритуалов. У нас так принято. Когда приезжаешь в другую страну ты узнаешь какие там правила ребенок это иностранец вот кроме газа он еще иностранец он с трудом понимает твой язык это точно особенно когда маленький он скорее угадывает по лицу по мимике что ты от него хочешь в конце концов мало этого он не знает правил но он точно любит тебя, и он хочет следовать твоим правилам. Просто расскажи. Так как это новое правило, взрослые же тоже не сразу их запоминают, правда? Мы же забываем. Поэтому мы допускаем, что ребенку нужно время. И он это время, естественно, будет пытаться запомнить. А как ему это запомнить? Ну, надо просто повторить. И мы просто говорим, у нас так принято. Вот если ты когда-нибудь в другой стране, ну где это, нарушал какую-то границу, я много путешествовала, я знаю это, иногда действительно подходил полицейский или человек, представитель этой страны, и говорит, вот у нас так принято или у нас так не принято. Никто не орал на меня сразу. Мы нечестно пытались объяснить правила. Ну, понятно, если я буду зло умышленно их нарушать, ну, тогда, да, тогда будет определенное наказание. Но тоже это постепенно. Это иностранец, который приехал к тебе на ПМЖ. Ну, помоги ему адаптироваться. Даже вот С кем-то, представь, ну, поссорился, допустим.